Привет, друзья! С вами Сергей. И, как обещал, сегодня я запишу ролик, в котором подробно расскажу о том, что такое платформа keymat. куда она стремится, какие ее глобальные планы и перспективы. Также затрону важную тему о том, как и сколько заработают инвесторы, какие вознаграждения ждут топ-лидеров, блогеров и, в общем, всех тех, кто готов много зарабатывать, продвигая ресурс. Итак, что такое Кеймат? В первую очередь, Кеймат – это обширная и разносторонняя криптофинансовая экосистема. И в этой системе есть линейка готовых продуктов и продукты, которые запустятся в скором времени. Давайте с вами пройдемся по каждому, чтобы вы так же, как и я, понимали и осознавали всю перспективность платформы и неважно, в каком вы статусе находитесь – потребитель, любопытствующий или инвестор. Начнем с первого продукта – это создание и запуск сетевых проектов на платформе Keymat. Тут все гениально просто – за минимальную стоимость и минимальное количество времени абсолютно любой желающий может создать и запустить свой собственный проект. На данный момент это матрица. Кстати, один из таких проектов совсем скоро запустит Лина, называется Insane Turbo 4 или просто IT4. Лично я его жду с нетерпением, потому что это будет бомба. Ну а наравне с этим разрабатываются модуль даблера и инвестиционные модули. Следующий продукт это Keymat Smart Lotteria. Тут и без пояснений очевидно о чем идет речь, но все же раскрою некоторые детали. По доброй традиции для расчетов лотереи будет использовать криптовалюту. Типы лотерей – суточная, недельная и месячные. За логику расчетов будут отвечать смарт-контракты, что позволит всем участникам и инвесторам в любое время наблюдать за тем, какую доходность генерирует лотерея, и понимать, сколько потенциально будет выплачено дивидендов. Ну а касаемо дивидендов и о том, как они будут выплачиваться, мы поговорим чуть позже. Следующий очень интересный продукт – это Кеймат социальная очередь. Здесь вам будет предложено приобретать популярные товары за 30-50% от их стоимости. Ну вот представьте себе, вы выбрали путевку стоимостью на двоих 5000 долларов. Ну, а обратившись в социальные очереди Кемат, вам эта путевка может обойтись всего за 500 Ну ведь здорово, согласитесь. Последняя модель iPhone за 600 долларов, MacBook Pro 16 за 1600 долларов, автомобили, жилье. Как бы удивительно и фантастически это не звучало, но это все реально и реализуемо. Скоро нас порадуют подробностями по этому продукту. Ну и следующий модуль очень важен для внутренней экономики платформы. Это P2P кредитование. Почему данный блок так важен? Да потому что платформа будет много зарабатывать на комиссии с каждой операцией производимой участника. Ну а чем больше заработок платформы, тем больше наши с вами дивиденды. Если кратко, то назначение данного продукта – это возможность любому участнику кредитоваться и давать в кредит криптовалюту. Ну а безопасность всех сделок обеспечивает Кеймат. Заинтересованным участникам надо всего лишь нажать пару кнопок и наслаждаться результатом. Теперь немного расскажу о гарантии крипто сделок. Платформа Keymat будет выступать гарантом любых криптосделок при условии, что они не будут нарушать морально-этические нормы. Тут заработок платформы формируется из комиссии за все проведенные операции. В общем, вкратце я рассказал вам о тех продуктах, о которых мне дали возможность рассказать. Ну а по мере готовности каждого из них буду делать отдельные видео и более детально раскрывать их функциональные особенности. Давайте теперь поговорим о самом важном. О том, как Кеймат будет зарабатывать нам с вами криптовалюту. Мы ведь пришли с вами в данный проект, чтобы зарабатывать, не так ли? Я сейчас буду перечислять и попутно более детально раскрывать некоторые позиции, так как часть доходной составляющей площадки мы с вами обсудили выше. Итак, статьи дохода платформы. Киемат лотерея. Киемат социальная очередь. Киемат P2P кредитование. Киемат гарант криптосделок. Киемат кошелек. Продажа лицензий на создание и запуск проектов. Каждый, кто захочет запустить проект на платформе, будет оплачивать лицензию и, как обычно, инвесторы будут получать дивиденды за это. Продажа рекламных мест для запущенных проектов на платформе. Продажа услуг по индивидуализации проектов. Это означает, что если фаундер проекта захочет на платформе создать такую систему, которая не предусмотрена изначальной логикой, то оплатив стоимость услуг, Фаундеру будет реализована любая его идея. Запуск проектов на платформе, созданных командой Keymat. То есть основатели Keymat будут запускать и монетизировать свои собственные проекты на платформе. Доход за счет запуска проектов на партнерских условиях. То есть команда Keymat будет кооперироваться и запускать совместные проекты с другими фаундерами. Вывод нового токена KMX на биржу и подключение маркетмейкинга. Уверен, многие знают, что такое маркетмейкинг или проще говоря, MM. Ну а для тех, кто не знает, это управление стоимостью токена на биржах, связки с ботами и операторами. Давайте я вам для верности приведу пример. Итак, мы выпустили токен KMX на биржу X. Предположим, его резко начали продавать. Мы позволяем токену спускаться до определенной цены, после чего начинаем активно выкупать наши токены, тем самым поднимая цену до того уровня, до которого нам это нужно. После чего мы можем цену поднять еще выше и еще выше, тем самым придавая интерес монете, а потом резко ее уронить цене за счет массовой продажи и снова выкупить по более привлекательной для нас цене. И вот на этих колебаниях мы зарабатываем как владельцы токена. Ну а кеймат на этом будет нам с вами зарабатывать бесстыдно много криптовалюты. И я вас вновь спрошу, мы ведь для этого пришли в этот проект, верно? Итак, друзья, я рассказал вам, что такое кеймат и как он будет нам с вами зарабатывать криптовалюту. А в следующем ролике я разъясню, как устроен маркетинг платформы, как и сколько можно заработать на партнерской и ранговой системе?